Коллеги читатели, добрый день. Мы в операционной швейцарской университетской клинике сегодня оперируем пациента с грыжей пищеводного отверстия диафрагмы. И на фоне этой грыжи пищеводного отверстия диафрагмы у него развился рефлюкс изофрагит а с развитием потом пищевода Баррата. То есть это нехорошая ситуация, пищевод Баррат это предраковое состояние, поэтому нужно обязательно устранить грыжу, ликвидировать рефлюкс и следующим этапом сделать радиоческую аграцию этой слизистой пищевода.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 Стенку желудка дальше, для этого провожу сирозно-мышечно-подсливисто слой нитку, не проникая в просвет в ЖКТ, и аккуратненько вот так подобным образом формируем узелочек интеркорпорально, чуть обзорный, да? хорошо, угу. и еще раз сделаем.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 то есть все, как в обычной жизни у человека происходит. Вот так вот передние стеночка, мы сюда ее сейчас захватываем. Вот аккуратно, подобным образом, формируем, естественно, вот этот клапан, манжеточку. И вот так сейчас подошьем к передней стенке пищевода. Мы сейчас подшиваем, видите, теперь переднюю стеночку жидко в пищеводу. Аккуратно адаптируя.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 Манжеточку теперь у него все будет хорошо. Наша операция закончена. И следующим этапом, через два месяца, мы ему сделаем радиочастотную обляцию слизистой пищевода по поводу пищевода Барда.